Не наказывай себя своей же грустью. И обидой не наказывай себя. Понапрасну не печалься, не волнуйся. Легче и приятней жить любя. Осознав свободу в своем сердце, ты взлетишь над хаосом мирским. Приоткроется та потайная дверца, за которой мы уже не спим. И увидим мы, что все так очевидно, что на самом деле злобы нет, что мы друг для друга безобидны и стремимся с радостью на свет. Времена бывают непростые, в каждом поколении свои. На земле все люди не святые, все ошибки делают, пойми. Не кори себя за допущение близко к сердцу зависти и тьмы. К жизни каждого бывают искушения, лучшие уроки непросты. Ознается многое в сравнении. Не упав на дно, не полететь. Силу слова ты не предавай забвению. Думай, чувствуй, знай, что ты дворец».